Всем здарова, дорогие друзья, с вами я, Алекс, и это второй видеоролик за эту неделю. Ух, что то я участился. Посмотря на свою активность и на количество видеороликов, которые я выпускаю, это достаточно часто. Но я думаю, скоро все поменяется. Хотя, чтобы поменялось, мне нужна ваша помощь. Несмотря на то, что я выпускаю видеоролики, по сравнению с тем, что было раньше достаточно часто, активов почти на них нет. И да, я благодарен всем, кто под прошлым видеороликом ставил комментарий, поставил лайк и поделился этим видео с друзьями. Спасибо вам большое. Но в этом видео я хочу просить вас сделать то же самое. Потому что это очень важно, так как мой канал временно загнулся, что бывает со всеми каналами на YouTube, наверное, люди, у которых есть каналы, об этом знают то мне нужна максимально ваша помощь. Прожмите эту кнопочку. А для вас, чтобы упалахать, какая-то мотивация, я сделаю розыгрыш. Розыгрыш не будет большим, он будет скинов в СКС, вот эти скины на вашем экране. Вы просто можете их продать, можете играть с ними, кто играет в КСК. Можете их просто себе оставить. А что нужно для того, чтобы участвовать в розыгрыше? Напиши, пожалуйста, участвую и оставь свою ссылку на трейд. Если YouTube будет банить твой комментарий, не переживай. Просто сделай по 3-4 по комментарии, В целом это будет хорошо, я тебя банить никак не буду. Ты поможешь мне с активом, я тебе дам скинчики. Вот, в принципе, все. Итоги будут через, получается, в следующем видеоролике. Итоги будут в следующем видеоролике. Поэтому, ну, желаю всем удачи, поучаствуйте, пожалуйста. Потому что с активом таким нужно что-то делать. Все, давайте к видео. Здорово еще раз! И хочу в данном видеоролике затрогать достаточно ощутительную тему В а, сосед, а именно интеллект а, самого персонажа Я не про главного героя и не про ваш интеллект Поэтому обижаться не стоит Я, гры... гв... <къех> Я говорю про интеллект самого соседушки Ведь начиная с первой альфы мы реально убили его И из страшного пугающего персонажа он стал каким-то смешным и вообще не опасным Начиная с первой Альфы, мы наблюдаем деградацию интеллекта нашего любимого соседушки. Давайте взглянем на Альфу 1. Там он представлен как достаточно умным хоррор персонажем, который может анализировать различные ситуации. Рассмотрим даже тот самый момент. Когда наш герой хочет избежать встречи с соседом, то сосед просто разбивает стекло. Просто два стекло его выпрыгивает. Он прочитал нашего героя, он просчитал нас. И на самом деле это достаточно круто. И интеллект, и на то время, и по сравнению сейчас с нашим соседушкой, очень даже хорош. Но что стало во второй части? Просто посмотрите на это. Да, все представлено достаточно круто, но то, что мы можем его забагать, то, что он разворачивается, просто наблюдайте за этим. Про первый альфы я вообще молчу, там столько багов и ошибок соседа, то что даже не хочу эту тему затрагивать. Но игра достаточно старая, давайте посмотрим на последнюю версию Hello Neighbor, а именно Hello Neighbor, которая вышла в 2016 году, это полная часть, я вам говорю. Вторая часть, это получается уже совершенно другая игра, но лично по моему мнению. Посмотрите на эту игру, даже если обратиться к моим прошлым видеороликам, которые ссылка будет в описании, то мы можем просто увидеть то, что я тупо могу обойти соседа. Ну то есть все что угодно с ним могу сделать. Можно просто его предметы он застопиться, можно просто его обойти. Он не является хоррор персонажем, он просто тупая болванка которая ходит. Давайте рассмотрим взлет и падение интеллекта. Я считаю что интеллект при альф, который доступен для разработчиков один из самых высоких. На втором же месте идет, если сравнивать новые части, то новый интеллект, который продумывают и будут делать. Я надеюсь, он будет реально хорошим и реально тот интеллект, который нам обещают в трейлере. Я делал обзор трейлера, и если вам интересен какой там интеллект и так далее, я обо всем поговорил. Видеоролик вышел месяц назад, можете найти его либо на моем канале, либо вот сейчас. Он должен выститься сверху. А во второй части интеллект, говорят, будет очень хорошим и вообще суперским. Он будет анализировать каждый проход персонажа, будет анализировать все наши прошлые попытки и так далее. Я не знаю, как это будет реализовывать, потому что я не силен в программировании, я не силен в создании какого-либо искусственного интеллекта. Но я надеюсь, что получится достаточно классно. По крайней мере, я на это надеюсь. То, что нам вернется страшный, пугающий персонаж. Ведь я хочу напомнить то, что Hello Neighbor это хоррор игра. А то, что сейчас происходит в в Хэллоу Нейбро 1, 2, 3, 4, 5 Вообще во всех частях это смешно До второй части, пока она не вышла Интеллект тупой, максимально То есть он багается, застревает где-то Он не является страшным персонажем, потому что его легко обойти То есть он вообще ничего не делает Кстати, мало кто знает, но в нашей любимой игре есть режим доброго соседа И на самом деле это достаточно крутая задумка если бы сосед прицелял хоть какую-то угрозу. Добрый режим был бы понадобился, если бы ты хочешь изучить просто игру, не хочешь пройти ее до финала, просто хочешь понять, куда идти, как проходить какие-то кошмары, где что-то получать, чтоб сосед тебя не трогал, но и его сделать не смогли. Это огромнейший дисреспект, хотя я очень сильно люблю и уважаю данную э, серию игр. Я слежу за Хоу-Нигр с первого альфа и вижу прям реальную деградацию. Посмотрите на эти видеоролики. Я ставлю ставки, надеюсь, у меня не прилетят страйки. Хотя если не прилетят, ну ладно. Просто посмотрите на эти реакции. Соседы реально боялись. От него кричали. Все, это, это был фурорт. Это просто было бомбово. Все люди боялись соседа. Столько мимасов и так далее вышло. А что сейчас? Посмотрите на это. Его просто обходят. Что это? Вам не стыдно вот на этот посмотрите на самом деле спад произошел еще в первой части но первая часть отличалась тем что там была страшная музыка которая сопровождалась э, когда сосед за нами бежал также по поводу багов да сосед мог зайти к нам в дом но это было еще более страшно потому что он мог просто побежать к тебе это было максимально максимально страшно а знаете что еще мне бесит эта система сохранения предметов ну на кой черт вы ее сделали да в первой части это было прям здорово когда если тебя поймал сосед, то все ты. Начинаешь сначала, предметы перепрячиваются и так далее. Это выглядело естественно и натурально. Ну, вряд ли бы сосед оставил себе свои ключи от комнат. Ну, это же бред какой-то. Ну, серьезно. Зачем это сохранение предметов, я вообще не понимаю. Благодаря этой системе сохранения предметов, я еще во второй части почувствовал то, что игра покатилась куда-то не туда. Потому что ты можешь просто подбежать к соседу, забрать его ключ, и все, игра пройдена. Вот это вот копи-энд. Супер. Еще игра, которая отличалась, это Hello Neighbor 3, которая была бета в ночи. И там система соседа, конечно, недалеко ушла от второй части и сохранения при то что там присутствовало, но. Но благодаря тому, что все действия происходили в ночи, это выглядело страшно. Реально страшно, ты иногда терялся в пространстве и все. Да, Мансити соседа все еще было можно, но в ночи это делать гораздо страшнее, и хоть какой-то элемент хоррора все еще присутствовал. Так, а теперь давайте поговорим по поводу второй части. Да, вторая часть вышла гораздо более лучше, чем первая часть и так далее. Вторая часть данной игры просто превосходна с одной стороны, но с другой стороны все еще куча багов, возможности забагать соседа. Ну, конечно, вы можете сказать, что это все еще бета-версия, но то, что она держится достаточно давно и патчи происходит достаточно четко, очень сильно расстраивает. Хотя, возможно, уже скоро выйдет вторая часть полностью, в которой нам все сделают просто бомбезным. Я скажу, вот это вот игра, которую стоит покупать и в которую стоит играть. Я надеюсь, что так все и будет. А свое мнение по поводу данных игры пиши в комментариях. Спасибо. Всем удачи.